Всем привет! Вы на канале Марк Израилев и в этом видео я буду рассказывать о своей комнате. Это видео, как вы уже поняли, называется Румтур. И соответственно как моя комната выглядит, какие в ней есть вещи, но вещей пока мало, потому что вот только где-то день назад или вчера даже, по-моему вчера, мы закончили ремонт этой комнаты. И давайте перейдем к ромтуру. Так, вот мы входим в комнату, вот мы вошли уже. И давайте вначале с самого обычного начнем. Тут белая стена, как вы понимаете. <HEAT those emerging waves> Ладно, фигня какая-то насчет белой стены. Давайте нормально покажем. Ты-ды, мебели пока мало. Это вообще такая шикарная. Просто на видео она вообще не такая, как в живую. живую намного лучше. Тут у нас кладовка есть. И... Тяжело в кладовке Потому что ковер и мешают Ой В общем, вот сегодня буду Сюда ставить ящики Вот такие зеленые, как вы видите И заполнять эту кладовку Все. Мне очень нравятся двери, которые поставили У нас раньше были стеклянные двери А вообще эту комнату В этой комнате поставили Поэтому это как бы новая комната. Была одна большая. И сделали перегородку на несколько комнат. Вот, значит, вот эта дверь мне очень нравится. Я не знаю почему даже. Может, потому что она белая. И все, я люблю белые двери. Так, вот тут вообще супер классный. Мне он тоже нравится. Мы все выбирали. Оно мне все, чисто все нравится. Так, что тут? Мы тут видим... Трансформер. Он очень классный, я не знаю. Мне в этой комнате все теперь нравится, потому что, не знаю, классные двери, классный стол, классный диван, даже стены классные. Вот. И этот стол трансформер, как вы поняли, уже по названию стола, он раздвигается, но вот тут сломалось одно клинтонное, это очень плохо, в общем. Вот тут есть еще один, но этого достаточно. Разбирается берется большой такой стол, и на нем можно делать уроки, и чай, я не знаю. В общем, все, что на обычном столе можно делать. Итак, а это у нас тут диван. Мы заказывали два дивана, и я хотел диван с газетой. Я не знаю, он у меня в инстаграме, фотка с ним есть, вот. Если вы хотите посмотреть, то кликайте по ссылке в описании на мой инстаграм и подписывайтесь. так вот этот диван. Только это не тот, не с газетой, а мы выбрали все-таки вот этот. Газетный у меня там стоит. Это не в моей комнате, он стоит. Вот. Этот диван такой же, просто здесь вместо газеты, таких как будто рисунок. Вот, здесь обычная ткань. Но мы на него постелим, я думаю, покрывало цветное, пушистое такое. И будет вообще все классно. Ну вот тут Wi-Fi. Стоит у нас и, не знаю, в этой комнате мало вещей, поэтому он тут короткий получился. Но это еще не все, думаю. Вот тут будут светильники, два или один. Тут лампы стоят, я белые поставлю специально. Вот. Ну вот да, видите, сейчас где? Там не поставили лампу еще. Светильники будут, как я сказал, и будет вообще все классно. Видео будут крутые с задним фоном. В общем, все будет окей. И если вы ждали рамду, кстати, да, кликайте лайк, Нажимаете лайк, кликайте лайк, подписывайтесь на канал. И если вы хотите целой, не только комнаты от целого дома, но я не знаю, я подумаю еще над этим. Пишите в комментариях в комментарии и лучшие комментарии попадут в следующее видео. Я обещал, что они попадут в лучшие комментарии в том видео. Но они не попали, потому что у меня опять были проблемы с оборудованием и я мог монтировать только в определенной программе. А в этой программе я не смог добавить комменты. И если вы хотите... Чтобы ваш коммент попал, то пишите именно под этим видео. Главное, попадет, я думаю. Ну, я лучше отберу комменты, и они попадут в видео. И все. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.